Доброе утро. Доброе утро. Проснулись? Да. Как дела? Готовимся? Дела нормас. Вот. Дашка хочет гулять. Буся. Тоже гулять? Гулять, гулять. Дашка уже бежит. Погода сегодня прекрасная. Позавтракаем. Что у нас на завтрак? Салат с капусты огурцов, приправленный растительным маслом, яичница с подчеревком пожаренная, ну и, конечно же, будет кофе еще. Лето сегодня у нас пришло, погода прекрасная. Угу. Ой, Дашка просится. Сегодня, обещаю, 28 градусов. Уже все. Пока-пока. Угу, счастливо. Лето пришло к нам чуть-чуть раньше положенного. Обычно в последнее время лето у нас приходило ровно за графиком. 1 июня, 1 июня начиналось лето, 1 декабря начиналась зима, последние года я замечала, а сегодня уже будет 28, поэтому мы подготовились. Внук захотел к нам, потому что есть вода, можно побрызгаться. Гуська говорит, доброе утро. Говорит, доброе утро. Вот кто-кто, она любит фотографироваться. Вот так. Привет! собака улыбака наша. Ласки выкиражные. Ну все, все У на солнышке. Тепло. Девушка! Привет! Привет! Кабачки поднимаются потихонечку. Капуста уже пошла. Лодка готова к отплытию в бассейн, плавать будем в бассейне. Друзья ждут. О, сейчас под игрушкой. Так. Готовим наш любимый кофе. Я люблю латы. 1 треть молока. И кофе. Кофе обожаю, арабика. получается вкусно. Завтра расскажу вам, как я делала эти вкусняшки. Ну а сегодня у нас кофе. Всем хорошего дня, друзья. Кто не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего дня.